Как вы думаете митингами, с чего что на митинг? Что -что? митинг? Поддержать коммунистическую партию Понятно. и против путина его выступления. Понятно. А, как вы думаете вот этими выборами, митингами? потом спором, подписями, вот этими выборами, что-то можно решить? Ну, я думаю, в первую очередь можно решить то, чтобы власти были губернатор, тот же но ну, вот, тот же обдалкивать Государственную Думу ну, вот, депутатов вместо Азарова и Кенштейна. Вот. Я думаю, народ это поддержит, если все пойдут на выборы 9 декабря понятно а вот выборы сейчас становятся они больше электронными то есть считаю, компьютер а, то есть вот их нельзя контролировать как вот вы это, думаете вот это я считаю очень против этого я тоже много думал тем более я по специальности ITS что на всех этих электронных выборах можно сделать любую лажу. Я и говорю, то есть можно подкрутить цифры. 30 лет, 30 и мне кажется, и вот сколько 30 лет голосуем, и что-то как -то каждый раз побеждает Единая России. Вы не думаете, что есть момент фальсификации выборов? Естественно, есть спросы, и мы все это видели по интернету. Но, но электронные выборы, о которых вот сейчас рекламируют, Реклама идет по телевизору, вот студенты, мы едем на картошку или еще куда-нибудь, проголосуем в электронном виде. Мобильный что-то избиратель, как-то так называется. Это полная лажа. Я еще раз заявляю, так как я работаю в IT-технологии и уже очень долго. Подтасовать это, никаких проблем. Да, я как раз по этому. И потом сейчас выборы, поскольку идет в детстве, сказали, я не все богатые люди. Кого? Нет, я говорю, это вот, губернатор, я не знаю, фамилии Лецкин сказал. Ну, я про не говорю да. про... Нет, я имею в виду, все они богатые люди. Но... И то, что вот в этой системе, которая сейчас сложилась, кого не выбирай, они все богатые люди. Они будут Это пока они говорят, что мы о вас заботимся. Это не такой ли обман. Нет, но здесь, как бы сказать, из худшего выбираешь лучшее. Я знаю, что тот же коммунист.. Будет лучше, чем Азаров. Согласен. Но, у я тоже коммунист, вот, как раз. Да. В общем, я им говорю, что хочу сказать. То, что эти выборы, вообще система выборов. Может быть, не надо на них ходить, надо может быть против. И как раз. Нет, если это вести, если вот как, понимание... как раз мы не будем ходить против то наши бюллетни, ну вот сыпет Единая Россия за себя и будет Азаров губернатором. О, а это я имею в виду вопрос, то что вести революционную деятельность. Давай, допустим, кружки, заниматься, а, готовиться но... к этому. то что выборы, они как бы... если я так Сегодня, себе, сегодняшний, закон, такая... сегодняшний закон, нас сразу посадят за экстремистскую деятельность. Удальцов а... уже сидит. Нет, я, я имею в виду, что не то, что экстремист, но, допустим, взять Маркса, Ленина. Сталина, Маркса, и Ленина, и... ребят, в отличие от вас, я изучал, когда был студентом. Ну, вот. ну... Тогда это было, скажем так, не на добровольной основе, но ну, предмет такой, историк кпсс Тогда вот. обучать других. Ну, может быть, может быть. Но все равно, я считаю, польза от этого митинга очень большая. Нет, я согласен, польза есть, от митинга как раз, я думаю, есть польза. А вот от выборов, если система самопорочна как ее не пытаться двигаться. Если мы она не будем будет... ходить, от этого будет только хуже, если Нет, мы ну, не а, на если в думе, допустим, вот там не может, в принципе, не может быть больше всего коммунистов, все равно не сможет стать больше. Так как а, исходя из, опять же, коммунистического, что бытие определяет сознание, а бытие у нас капиталистическое, так и народа никогда не может быть больше всегда. Поэтому через выборы мы не сможем никогда победить. Поэтому коммунисты несли на выборы. Вот, например, революция. Капиталистическое бытие, оно будет только определять сознание у капиталистов. Но, а простой работяга, он все равно будет мыслить своими категориями. Ну, я понимаю, но капиталисты, они же будут его все время в своей семье воздействовать. Но у капитализма, согласен, у них я... больше возможностей. Это журналы, религия, традиции. Может быть, про я с вами не согласен. В каком плане, что э, народу надо вести какое-то просвещение, В настоящем дерьме мы находимся Наверное, и все. Спасибо. А что такое реформа? На этот вопрос хорошо ответил. И за Если я объявляю крайней мере, лично и когда я боролся, вот а я или или боролся, а я боролся, а уже боролся, а я боролся, а я боролся, я боролся, а я боролся, а я боролся, а а я боролся, а где в года? Но ведь, года, эти деньги? Надо писать, что здесь происходит. Вот, То есть выборы, они вот например, перечисляли, перечисляли, то есть, не Где наши посетить? деньги? Где проценты есть, на нет, эти деньги? Нет, может, Где деньги тех, тех, Кто ушел в... Школу если на них не будет вообще. Такая а система, может быть, не То есть не выборы, а они вот Народ, Власть, любые, любые личина, люди, которые опять переложить на, все на плечи все, народа. народа. Мы, не получится у них это. Любой, можно мы сделаем все, все для того. Понять, и выборы, ведь они будут если мы хотим, чтобы а вот на моей власти. Немедленно, немедленно, немедленно, немедленно, министрами-капиталистами. И... Вот и но свое, Я, свое, я и хочу сказать большее, большее. Но если мы не будем легализовать, нам будет... То, то, они объявили на выборах, пенсионную реформу, но на Там все богатые люди. Что, вы знаете, они буржуазились. И поэтому выборы буржуаза. А Коспарев, точно такие же подарки. Вкратце, можно сказать, что это миллионеры против миллиардеров. Вкратце, такие же миллионеры. Вкратце, они не коммунисты. А так, какой тему мы толстой, А кто сегодня? Вы. Кто сегодня? Ну, так, кто? Скажи, если дети такие, такие, кто? Кого вы имеете в виду? А, сами самим. Вот товарищ выступал, ну, сам организовал. Давай. А Пожумствуйте, ну на например, Ручу Ручу всех, всех. Не, вот не надо путать КПСС и КПРФ, Вот которые были КПСС-ники в те годы, а когда в 97-м году они разбежались с яблоком плечат. по заборам, здесь по все обрался, все так, КПРМ, не коммунисты. Труда. А, труда. А, возьмем общем, программу, что там есть диктатура пролетариата, а, рис, у них есть диктатура пролетариата. Телефон замрет. не надо. Надо, во-первых, что, что сделать? Заводы восстановить, фабрики, людей не занять, занять, занять, все, Заводи. все, Заводи. все, все, Заводи. все как вы говорите. Я раз раз говорю то, что, как было в 17 году, национализация всех предприятий, всех абсолютно. А Они отдельно там земли и так далее. Сунду. Но это сделать сейчас невозможно. Ну и что? Мы закон положено. Я понимаю, но мы обращаю, должны подкушные сразу места. Мы закон подкушные люди, люди. Правильно? Да. Мы же не должны вилу брать, палки в голове, советы, в голове, правильно? Ну? Мы должны как? Единственный способ мирно решать вопрос. Бумажку взять воду и бросить. Мне не высказать. Нет. И тогда по-другому нет. Надежда. Но, Но без мы не, не получим. говорят, что вот -за его, его, вы, вы за кого? Из выборов вы за кого стоит -за коммунист? Может? Союз, а что это такое? Союз, коммунист. Есть КПРФ на сегодняшний день, которая есть программа у людей. Я не согласен, с программой КПРФ. Вот она не коммунистическая, как минимум. Если у вас союз, то КПРФ уберите абревиатуру. Не надо путать людей, что вы от КПРФ. Я не был от КПРФ, я не говорю, не как, говорить, союз, как. Вы говорите, союз. Вы от кого? Союз коммунистов. А КРБ, У формы не понял, А что это за союз коммунистов? В смысле, а что за КПРФ? Ну, человек, а, в школе но, изучите историю, но, что такое коммунисты, сказать, когда они появились. Поменяют, а когда что началось, что они сделали? Союз коммунистов, а а а что? А вы? первая вы, организация коммунистов. Вы с все сделали так? Что, что вы сделали? Наши Какие там ваши шаги были? Ну, были. Результат такой, а вы добились чего то вот А вы же чего-нибудь добились? А вы чего-нибудь добились? Вы добились ко мне не вас, а КПРФ чего добились? Я добился. Нет, я вас не а имею. Я получил образование. Давайте не пролить. Я, я а говорю КПРФ, детей, образования, то а достойно. Защищал родину. Я, я, я продолжаю Я не КПСС имею в виду, прозвала, а КПРФ. То есть дело КПРФ современная из Союза коммунистов какие то но вы сначала в пионерах вы выходите, герои помогите КПРФ, получите. Какое дело у него Я вам говорю, КПРФ. что, что в России? КПРФ, что сделала современная Россия, хотя бы один КПРФ, да, она борется сейчас с КПРФ, потому что, прочим, что в 1991 году. А КПСС а потому потому что сделала. что победили, науку подняли, образование дали. а согласен. КПСС, она была, она была... Это было С года, когда... В 1956 году отменили диктатуру пролетариата. Диктатура. Дальше что? Давай свели и говорили, реформы. Переходы капитализм. Вы молнии выводы делать за тот период. Вот сегодняшним днем живите, говорите по сегодняшним день. Бабушка ваша, чем занимается сегодня, дедушка? Это не имеет значения. Вот в ответ на ваш вопрос. Что вы из за всех то коммунистов? Если это не мое, делать. Я значения не имеет. Понятно? Спросил за... бабушки сначала. Лучше, Лучше объяснить. А народа. вот это вот сниматься с телефоном я приглашу. Я... Я... Но что что вы спасибо за интервью. Я с вами Искусите. как бы, как бы... подожди отговорю. Вы не, не с той оперы, а я с ним. Мы у Спасибо. Фильм. До свидания. На этот сегодняшний день. Я пришел просто посмотреть, что такое? Вы, вы поддерживаете вы этот митинг или просто сами? Как вы думаете, вот эти сбор подписей, а а, митинге смогут что-то решить? Ну, ты понимаешь, ты подходишь к кому-то, баск с пирожками, ты тут собираешь окрест огражден. Вот этого нельзя вот, допускать. Горь, бабка, дай и мне вообще я считаю, операцию, что я их ем. у нас не должно быть чтобы власть брали средства, средств, Тем более, вот это Вы думаете, что это сможет изменить ситуацию? Может, никак. Никак А на выборы пойдете? Ну, а вот выборы в последнее время стали все больше... Приходите в электронном. И никто я я не остановится. Я, не знаю, я и... не знаю. Каиб, это первый Каиб, там каибурс который каибурс который есть там они позволяет процесс этот контролирует. Да, какой-то электронный, чтобы... Ну вот я недавно так сейчас то участвовал с айтишником, разговаривал, только то, что он против электронных выборов. Потому что их легко фальсифицировать, там подкрутить числа. Очень ты, брат, говоришь о том, о чем нет, и якобы я должен про этому... это. Нет, это уже есть, они уже да используют. Я первый раз. Я а... в этот раз был в комиссии нам моих строительстве представляли, как вы Нет, тогда вы Интервью у дедушки берешь, ты все там, я... образование свое какое то а, а,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 Понимаешь? У них основной аргумент, что, видите, что они на своей работе, но положительных стимулей не создали, которые могли. Что? У нас создаются. Привет, бабаищи, Я столько раз читал, не коммунист. И а кто остальной гражданин, который здесь? Собрали, одна одна Слушайте, просто хотят как-то присосаться. Сейчас, сейчас пришел человек Алексей Лески и Понятно, сказал, спасибо. что я, против против письменного. Как вы думаете, всем, чего пришли на выборы? показать свое несогласие а, с действенностью вот этого правительства антинародного и заявить как бы единственное, ну к микрофону не подобраться таких людей очень много как я выразите реальную как бы в интернет, чтобы увидели, да, и прямо откровенно в глаза неуважаемому мною президенту, неуважаемому очень сильно мною председателю правительства, то, что они не способны, не способны каких-либо личностных качеств управлять такой большой страной и народом. Поэтому, поэтому я хочу сказать только одно Не можете, результат у вас за 18 лет ниже принтуса Пробиваем второй дно. Ну, может быть, даже третий уже, наверное, да. То есть вы, не, не, вы нам не нужны, не нужны. Я говорю это прям открытие, откровенно, не нужны вы. Но когда вам народ говорит, что вы не нужны, вы даже у вас чести и достоинства нет. Вас на порог, а вы в окно лезете. Понятно. Какой-нибудь митинг, потом сборы, подписей, выборы, что-то могут сделать. Надежда умирает последней. Одна надежда на разумность народа, на воспитание и культуру, которая передавалась нашими отцами и дедами. Только на это надежда, что молодежь, молодежь, то есть все-таки будет достойна своих предков, и не простит этой власти, и отвоюет свое право на светлое будущее. Понятно. Ну и еще вот такой вопрос. Вот выборы сейчас, они ну, все приходят в электронный вариант, и теперь их можно будет фальсифицировать. Как вы думаете, есть смысл теперь после этого пойти на выборы? И вообще, каждый раз ходить на выборы, на выборы каждый выбор раз всегда есть смысл ходить. Однозначно. То есть это, это воля из граждан. Как бы оно извращенно сейчас ни смотрелось в современных реалиях, но все равно, я считаю, каждый гражданин должен прийти и тем или иным способом на избирательном участке выразить свою волю опустив бюллетень, да, там, допустим, зачеркнув одного «За из <с с> кандидатов, или просто перечеркнув «За этот, «За э...» или Шо, оставить какие-то комментарии звали, на выборном листе, вали чтобы, вали, листы, мали, чтобы те, кто подсчитал голоса, ознакомились, особенно даже если они не ознакомились. Лица уполномоченных этой якобы власти донесут, такие как ЭПОСБ и прочие их неизвестные. Скажем так, словы занесут о том, о чем говорит простой гражданин. Вот у меня такая Спасибо. Пожалуйста. Из организации Союз коммунистов, позвольте задать три вопроса. Первый вопрос. Скажите, пойдете ли вы на выборы в ближайшее время? Я в ближайшее время еще не получила права голосовать, но как только она у меня получит, как только я его получу, я буду ходить на выборы. Если я даже не буду находить кандидата, ты себе по душе, я буду просто портить бюллетени, чтобы хотя бы составы, чтобы было представление, что люди ходят, что их что-то не устраивает, а не просто игнорировать проблем, как люди игнорируют выборы. Ой, спасибо большое. Еще один вопрос. Скажите, а можно ли через такой инструмент, как выборы, прийти к коммунистической идее, осуществить на практику, то есть прийти к коммунизму. Реально ли это, через, если приходить на выборы, используя выборы как инструмент? Честно говоря, я считаю, что только через одни выборы это сделать не получится, потому что это должно быть понимание, это должна быть ментальностью людей заложено. Поэтому выборы здесь даже будут второстепенны. А, Такой еще последний вопрос тогда задам. Скажите, а выборы это... Помимо выборов, должны ли быть еще какие то инструменты, чтобы, естественно, люди естественно, пришли именно к, к чему-то более чем прогрессивному, то есть к коммунизму? Пропаганда. Пропаганда и в том числе, чтобы люди получали информацию, чтобы люди имели представление об идеях, о том, что происходит в мире. Это должны быть грамотные СМИ, это должно быть грамотное образование, которое получают люди. Осведомленность в историях, осведомленность в политической ситуации сейчас, в политических идеях, в партиях, в политическом спектре, в политических идеях. Это не только выборы, не только выборы. Все, спасибо большое вам. Добрый день, меня зовут Григорий, организация «Союз коммунистов». Позвольте задать вам два вопроса. Первый вопрос. Пойдете ли вы на выборы в ближайшее время? У меня здесь разбег. Одни говорят, не ходите ни в коем случае, потому что если вы проголосуете, тем самым вы распишетесь за незаконность, то, что вы признаете эти незаконные власти. И я знаю людей, моих друзей, соратников, которые не ходят на выборы по этой причине. То есть расписывающиеся за бюллетень, тем самым ты лишаешь себя всех прав. С другой стороны, патовой ситуации не ходить на выборы, значит, твой бюллетень опять же использует. Вот. Поэтому я сейчас гадаю, может быть и надо прийти, может и не надо. Почитаю еще по интернету свежие новости на эту тему. Легитимна ли эта власть? Она четырежды незаконна. Нынешняя власть, она четырежды незаконна. Ну вы там от коммунистов, коммунисты разогнали тогда еще большевики, учредительные собрания. В январе 1918 года, сто лет назад, да, уже прошло. Это раз. Далее был переворот, распался СССР. Это второй раз, когда нынешняя власть незаконна. У нас действует законный СССР. Мне выдан за, за с символикой УССР, э, СССР в 95 году, а Союз, нам говорят, распался в 91 -м. То есть э, все страны признавали Советский Союз. И считается, что Советский Союз у нас сейчас существует, де Юра, де-факто его нет. Это два же незаконные власти. Третье – это расстрел парламента Верховного Совета СССР. Я не участник этих событий, я опоздал, но я свидетель, как Белый дом расстреливали. Это был переворот государственного масштаба, это гражданский Гражданская война в масштабах одного города, но гражданская. Поэтому все, что писалось, все законы после, это тоже незаконно. Четвертое. Это э, любимый коммунистами Мизюганов. Я сам за него голосовал четыре раза. Даже когда я знал, что он опять э, не захочет, если даже он выиграет, он не захочет стать президентом. В 1996 году. По мнению зарубежных исследователей наших, он выиграл выборы. Ему, как я слышал, позвонил в ночь после подсчета голосов Жириновский и поздравил с победой. А Зюганов позвонил в э, и поздравил с победой. Поэтому я за КПРФ, но без Зюганова. Я за ЛДПР, но без Жириновского. Я за коммунистов, которые были в 60-70-х годах, но не те палачи, которые были в 17 году и в 37-м. У меня дед погиб, расстрелянные чекистами. А в 60 -х, 70 -х они перестали быть хищниками. Я буду голосовать за коммунистов, за Лимову 9 -го. Хотя она сказала так. Я не утомил, у меня такая тема, что я ведь блогер и я поддерживаю идею создания мужской партии России, потому что я считаю, что при советской власти был геноцид и после советской власти, как, до тех пор, пока держалась эта разница в пенсионном возрасте 55 для женщин и 60 для мужчин, существовал геноцид мужского населения. И был момент, когда среднестатистический мужик, продолжительность жизни была 59,5 лет, он вообще не доживал до пенсии. И пенсия доставалась женщинам. И Ольга Николаевна Алимова, которую я искренне уважаю, за которую буду голосовать, она говорит, правильно советская власть сказала, вот женщинам надо. На что нам, мужикам, надеяться только на себя. Надо создавать движение, это мужскую партию. Партия она не может быть, сразу говорю, потому что юридически запрещено по гендерному признаку создавать. Но как общественное движение, клуб и так далее, она может существовать. И что сейчас произошло? Путин дал год опять женщинам. Потому что женщины это основной избиратель, это скрывается. И сами коммунисты, та же Алимова мне говорили еще в 2000 году. Когда они решили коммунисты почитать, кто же их избиратель, говорят старички. Нет, старички голосуют за эту власть, за Идрусов. Им пообещают прибавочку тысячу рублей, сколько, они бегут и голосуют. А возраст э, тех, кто голосует за коммунистов 35-50 лет. У кого еще осталось 15 лет сознательной жизни. Так вот, Путин польстил тем самым женщинам, что. Он им как бы сбавил возраст до пенсии, и опять продолжается дискриминация, геноцид мужского населения. Это прямой геноцид, потому что мужчины потому и живут меньше. Не потому, что пьют и курят. Сейчас женщины курят больше, чем при коммунистах. У меня в классе, я с 1976 -го года выпуска, у меня ни одна девочка не курила в классе, один, один мальчик курил. А сейчас идешь по городу, продавцы, бабушки, тетушки, они все смолят. Поэтому мужчины не доживают до пенсии не потому, что они пьют и курят, а потому, что им эту пенсию не дают. А говорят, у них зарплаты больше. Да, они наполняют пенсионный фонд, а получают женщины. Это геноцид мужского населения. Он продолжается. Единая Россия его узаконивает. И с этим надо бороться. Поэтому я как блогер выступаю за создание в том числе и мужской партии России. Вот так. А Владимир Владимировичу я пожелал долгих, долгих лет жизни при одном условии, что жить он будет на минимальное пособие по безработице. 850 рублей в месяц, было год там полтора назад, когда я с видеообращением выступал, ну сейчас прибавил, но жить на него все равно невозможно. 1850 или 850, вот при таком условии пусть Владимир Владимирович живет как можно дольше, я ему от души желаю, не надо там никаких нет. вот только при таком условии. Так, спасибо большое. И последний вопрос. А признаете ли вы, вот как человек разбирающийся в теме, я в принципе вижу, признаете ли вы классовый характер проблем, которые имеются сейчас на данный момент? Несомненно. Я же комсомолец-пионер, воспитывался, сдавал марксизм, ленин, и госэкзамен по научному коммунизму сдавал. И, кстати, мне нравились эти дисциплины. Хотя я не был убежденным, так сказать, не был коммунистом. Я признаю классовый характер. Да, люди сейчас делятся... Я бы сказал даже не по классовому признаку, а по кастовому. Вот касты, которые были. Вот есть быдло народ, который нас читают, да? А есть элита, чекистская элита. Я не называю сейчас Россию, называют чекистской. Власть захвачена чекистами. Вот. все наиболее прибыльные предприятия, ливатор, зерно, нефтянка, более-менее такой достойный бизнес, все захвачено чекистами. Они так и называют себя чекистами. И к сожалению. К сожалению, вот вы от коммунистов, а ведь у власти до сих пор коммунисты. Ельцин коммунист, Аяцков коммунист, этот, Гайдар коммунист, редактор Жена. Не все были коммунистами. Путин не сдавал парт лет, Вот в чем проблема. Понимаете как? Только, как говорят, у нас в КПСС было две партии. Но отвечая на ваш вопрос, классовый характер, правильно Владимир Шлинин сказал. Вот. Хотя он для меня уже не святой, не икона что государство есть машина для угнетения одного класса другим. И сейчас вот мы это испытываем на себе. То есть нас просто угнетают чекисты, вот. нас угнетают силовики. Они захватили все, там невозможно устроиться сторожем. На сарадском крекинге у меня знакомый отставник пошел устраиваться в охрану, а мы берем только своих. Как своих? Ну как, и кого из ФСБ, конечно. То есть я могу много говорить на эту тему, но суть от этого не изменится. Власть чекистов. Смотрите, что происходит. По Саратовскому институту внутренних войск возвращено, это имя Дзержинского. Дзержинское и там аршинными буквами делай жизнь товарища Дзержинского. Вот, а к чему он делал? Он массу тирок делал. В 1937 году моего дедушку безвинно расстреляли, как японского шпиона, потом реабилитировали. А где компенсация? Где компенсация? Путин указан возвратил Дзержинскую дивизию, дивизию Медзержинского, та самая, которая расстреливала Белый дом из танков, из БТР. Он ее возвратил в И еще какая-то школа в Краснодаре. Так что чекисты своих штлют, они своих пиарят. Это чекистская власть, которая уже сто лет правит страной, которая осуществляет геноцид, и которая нет конца. И которая сама не уйдет. Вот так. Какие вопросы еще? Меня зовут Александр Зазыбин. Александр Георгиевич. Родился и живу в Саратове. Следующим летом должен быть пенсионный возраст. Но миску отодвинули. Миску отодвинули. Вот. Поэтому что остается. Александр Георгиевич, все, спасибо большое за ответы. Все добрый. Добрый вечер. Меня зовут Григорий. Организация Ледокол, Союз коммунистов. Позвольте задать вам два вопроса. Да, Первый вопрос. Пойдете ли вы на выборы в ближайшее время? Да, пойдем. Скажите, на ваш взгляд, выборы являются эффективным инструментом, чтобы что-то изменить? На сегодняшний момент я считаю, что они вообще себя дискредитировали по полной, но, к сожалению, пока это единственный способ выразить свое мнение, другого нет. Когда-нибудь, наверное, на терпение у людей лопнет, и выборы просто уже ничего не будут значить. Я надеюсь, что в этот раз хотя бы власти увидят, что действительно рейтинги падают, и будет что-то делать. Если будут вбросы, и они и также будут думать, что ничего не происходит, то ситуация будет, ну, так сказать, революционно опасной, как я так думаю. И это очень страшно, потому что у меня двое детей, я не хотел бы жить в период гражданской войны. Но, к сожалению, сейчас так происходит, что власть не делает ничего для того, чтобы ситуацию хоть, хоть как-то разрядить. Спасибо большое. Последний вопрос. Скажите, вы, вы признаете классовый характер проблем в стране? Классовый? Смотря... Что вы подразумеваете по словам «классовый»? Я признаю то, что в Сталаране сейчас серьезное расслоение общества происходит на очень богатых и очень бедных. Среднего класса практически нет, и бизнесом заниматься сложно. Госучреждения платят копейки, гарантий социальных практически нет, медицина на нуле. Образование на нуле, хотя несмотря на это, на нас с нас продолжают э, собирать, ну, вычеты с зарплаты и так далее и так далее на цену на пенсию. Естественно, естественно расслоение есть, и как только оно достигнет критической массы, произойдет взрыв. Ой, вот спасибо большое за интервью. Добрый вечер. Меня зовут Григорий, организация «Союз коммунистов». Позвольте задать вам два вопроса. Первый вопрос. Пойдете ли вы на выборы в ближайшее время? Естественно, пойду. Конечно, пойду на выборы. Ага, понял. А скажите, а считаете ли вы выборы эффективным инструментом, чтобы изменить ситуацию? Естественно. Нам всегда надо собираться вместе, потому что народ, если един то может что-нибудь и получиться. Я лично на выборы ходил, даже на президентские выборы, и лично выбирал за Грудинина. Потому что та власть, которая до сих пор есть и была, ничего хорошего еще. То есть только одни обещания и обманы. И, вот и даже единственная пенсионная реформа, то же самое. Не сопоставляется разговор. Понял. Спасибо большое. И последний вопрос. А, скажите, а вот, например, на выборы, когда... Вот вы были на выборах предыдущих. все. Скажите, а изменения есть какие-нибудь в лучшую сторону после того, как вы ходили на выборы? президентский, да? президентский и до этого на выборы, который хотели, поменялось ли что-нибудь как раз в лучшую сторону? Ну, вы знаете, относительно поменялось. Я ничего хорошего не заметил в этом. То есть... Э Ничего хорошего, только в их сторону, видим, только повышение заработной платы, то есть сейчас опять реформы, если повышат пенсию, то есть получается опять повышается на, то есть на еду, на все остальное, на бензин. То есть нам как-то даже разговоры были, говорили, бензин все остается как есть, допустим, да, а почему нет, каждую, каждую это поднимать. У нас власть или кто, власть, правительство говорит не повышать, а его никто не слушает, а значит надо выбирать такую власть, чтобы прислушивались. Я к этому мнению, то есть я только за это, потому что я змея особо сильнее не заметил. Понял. И позвольте еще про последовать. Скажите, какое движение или организацию вы бы хотели бы видеть во власти, чтобы были действительно прям перемены, как раз которые действительно направлены на улучшение благостояния населения? Ну я хотел увидеть ту власть, которая заботился о своем народе, и бы какие-то, то есть плюсы, то, чтобы народ ходил и радовался, а не ходил по мусоркам, допустим, дедушки, бабушки идут по мусоркам, собирать кусочек хлеба. Пенсионеры, допустим, те, которые ветераны труда, вели отечественную войну, то есть в домиках живут, обещают какие-то дома выделять, не дают. То есть я хотел бы ту власть увидеть, допустим, ну, как я проголосовал за Грудино в президентской, я как бы хотел бы, в принципе, видеть КПРФ в том плане, потому что я сам родился в СССР, и детство у меня неплохое было, я это все хорошо помню. И я бы хотел бы то есть, увидеть этот власть, то, что я думаю, по моей точке зрения, это мое личное мнение, что мне показалось, что что-нибудь, может, было бы и лучше. Понял. Все, спасибо большое. Всё. Всего доброго. Добрый вечер. Меня зовут Григорий, организация «Союз коммунистов Саратов». Скажите, пожалуйста, один, пару вопросов вам задам тогда. Первый вопрос. Пойдете ли вы на выборы в ближайшее время? Ну, вообще собирался. Пойдy собирались да? здорово. Скажите, а скажите, на ваш взгляд, выборы являются эффективным инструментом для того, чтобы изменить ситуацию в стране? Не уверен, потому что сталкиваясь с прошлыми годами, мы как-то видели, что не особо это влияет. Вот сколько бы не голосовали там за коммунистов, за это, за это, как-то все меньше и меньше. Как бы это сказать? И чувств, и доверия к этой власти, что она просто пустит нас, даст нам больше воли, больше жизни. Как-то я кажется, уже... Ты, ты же, Мало у меня веры в эти раз. выборы. Даже не знаю почему. Я пройду, поголосую, но как-то не особо. Я уже во многом сомневаюсь. Понял. Спасибо большое. Последний вопрос. Скажите, признаете ли вы классовый характер проблем у нас в стране? Не понял еще раз. А, то есть есть два класса людей: класс богатых, то есть, ну, в основном владельцы предприятий, фабрик, которые, и класс наемных работников, которые работают, трудятся, по сути, по сути или оказывающие, по сути, труд, которые трудятся фактически. И тем самым они еще обогащают и Знаю, что есть класс бедных и класс богатых. Все понял. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Все, все. Добрый вечер, меня зовут Григорий, организация «Союз коммунистов». Позвольте задать вам два вопроса. Хорошо. Первый вопрос. Пойдете ли вы на выборы в ближайшее время? Да, конечно. Да. Спасибо. Скажите, а являются ли вы, на ваш взгляд, выборы эффективным инструментом для того, чтобы что-либо изменить в стране? Естественно, является, потому что только человек вправе решать, на самом деле, что может произойти. Правительство наше, как я считаю, вообще не... Не вправе Там делать вот такие выводы выбора, они сами за себя, то есть считают голоса, как бы проходит. Они, то есть, не считают нас за людей, получается. Поэтому нужно ходить на выборы и что-то с этим делать. Считаете ли вы то, что если мы наберется большинство голосов за правильного кандидата, который все изменит? И действительно, этот кандидат сможет изменить, если пройдет. Думаете, будет ли спасибо. такое? Я считаю, что да. Тоже зависит все от людей. Людям не нужно сидеть дома на месте, а нужно что-то делать для этого. Нужно ходить на выборы, и тогда, возможно, за наш счет может что-то измениться. Понял. Все, спасибо большое за Все. Спасибо. спасибо. Всего доброго. Свидания.